Первый, это который сейчас провожу, я провожу именно для женщин, чтобы объявился их любимый мужчина. Следующий же ролик будет направлен на мужчин, чтобы объявилась их нелюбимая девушка. Итак, начнем. После этого ритуала задуманный вами любимый человек обязательно объявится. Он либо напишет СМС, либо позвонит вам, и вы будете обязательно с ним вместе. Все зависит от конкретной ситуации. Главное верить, что у вас все получится. Начинать же что нужно будет с визуализации. Представьте человека до детали перед собой. Это очень важно. Представьте его, вспомните его привычки, его поведение. Когда вы представили загонанного человека, скажите такие слова. Повторяйте их за мной. «Ведь я девка для тебя пригожая, достатная». Для всех и вся приятная. Для тебя же, любимая. Телефон ты свой возьми и скорее мне позвони. После этого возьмите свой телефон в левую руку, а правой рукой накройте свой телефон. Далее э -э, слушайте и повторяйте за мной следующий заговор. «Как растения без солнышка не могут, так и без меня». Имя мужчины не сможет. Желать будет голос мой услышать И образ мой увидеть. Лишь меня одну будет желать И встречи со мной ждать. Днем и ночью обо мне будет мечтать. Аминь. Как растения без солнышка не могут, Так и без меня имя мужчины не сможет.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 Голос мой услышать, и образ мой увидеть. Лишь меня одно будет желать, и встречи со мной ждать Днем и ночью обо мне будет мечтать. Аминь. Если этот мужчина вам по судьбе. И вы должны быть с ним, то он обязательно выйдет с вами на связь и объявится. Но каким именно способом, это зависит от конкретной ситуации и от мужчины в общем. Верьте все, и у вас обязательно получится. Напишите в комментариях плюсики или пишите Аминь, и у вас все обязательно получится. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. С вами была я, Катерина Таро. Пока-пока.